шалом от гершевича доброго дня и у нас есть следующий вопрос от одного из наших подписчиков он спрашивает объясните пожалуйста что такое антисемитизм и что это заявление я не знаю я не антисемит хорошо пойдем отвечать на этот вопрос само понятие антисемитизм появилось в конце 19 века. Его вел некий немецкий философ по имени Вильгельм Мар. Вильгельм мар был одержим идеи о свержении всего еврейского, что он только видел и что только существовало в его мире. Он был лютый и ярый борец со всем еврейским. Вильгельм мар основоположник этого термина антисемитизм. Мы должны понимать, что антисемитизм имеет духовные корни. Мы, верующие люди, понимаем и верим так, что ненависть к евреям, нелюбовь к евреям вдохновляется из ада, так называемым противником человеческих душ, сатаной или чертом, как говорят в народе. Он, сатана, черт, является вдохновителем многих людей касательно ненависти к евреям. Более того, Многие организации заражены ненавистью к евреям, и даже, к сожалению, целые страны ненавидят еврейский народ. Антисемитизм подразделяется на несколько его видов. И давайте поговорим о первом. Первый называется древний антисемитизм или античный антисемитизм, как его назвали сами евреи. Само слово указывает, что этой разновидности антисемитизма достаточно много лет. В истории существует массу примеров, когда на евреев было написано много доносов, что они являются разносчиками различных болезней, что они жадные, что именно за евреев производятся те или иные войны в государствах, и существуют те или иные проблемы. Вы знаете, в Библии есть очень интересное подтверждение, что такое древний или античный антисемитизм. Если вы откроете Даниила, 3 главу, 12 стих, вы сможете увидеть очень интересный оборот речи в этом стихе. Даниила, 3 глава, 12 стих. Есть мужи иудейские, которых ты поставил над делами страны твоей Вавилонской. Зовут их Сидрах, Мисахи Месахи и Авдинага, эти мужи не повинуются повелению твоему, царь и богам твоим не служат, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклоняются. Обратите внимание на начало этого стиха. Есть мужи иудейские, то есть есть евреи, которые приступили твое повеление, царь, и не поклоняются золотому богу и другим истуканам. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Это называется древний антисемитизм, который в корне ненавидит человека за то, что он еврей. Еще одна из разновидностей известного нам антисемитизма, это так называемый государственный антисемитизм, который происходит на уровне всего государства, от его правителей вниз к простому народу. Наш паровоз бежит вперед в коммуне остановка. Мы с вами родились в бывшем Советском Союзе. И если вы знаете, в бывшем Советском Союзе антисемитизм был на государственном уровне. Евреям запрещалось поступать в институты. Это все еще происходило 40-50 лет тому назад. Всего лишь 1% еврейского населения, еврейских девушек и еврейских юношей могли поступить в государственные университеты или в государственные институты. Например, еврейский юноша или еврейская девушка хотели поступить в институт или университет города Москвы или Ленинграда или Киева. Поскольку принимался всего один процент евреев на данное обучение, многим евреям надо было уезжать далеко от своего дома за тысячи километров, чтобы поступить менее престижный университет или институт, но все-таки получить высшее образование. Это был государственный антисемитизм. История также показывает нам прошлого столетия, что государственный антисемитизм был на уровне целой страны. С 1933 по 1945 год гитлеровская Германия решала вопрос об истреблении и унижении еврейского населения. Тем самым, в результате такой политики было уничтожено 6 миллионов евреев. Этот факт также доказывает нам, что существует и существовал государственный антисемитизм. За государственным антисемитизмом следовал примитивный бытовой антисемитизм. И следующий вид антисемитизма это бытовой антисемитизм. Он строился на недальновидном, таком сером, чопорном понимании о том, кто такие евреи. Я помню, как в возрасте 12 лет меня впервые назвали «жидом». Как мне было обидно, как мне было горько, я до конца не понимал, что значит это слово. Но вот это мнение о том, что «еврей» — это «жид», это оскорбительное слово на территории бывшего Советского Союза, оно так ранило мою детскую душу. Разумеется, когда это явление, как антисемитизм, был на государственном уровне, он сверху спускался вниз. Поэтому бытовуха, бытовой антиземитизм тоже имел место быть и имеет место быть и в наши дни, когда люди на частном уровне ненавидят евреев. Смотря по телевидению какие-то передачи или программы, которые связаны с евреями, некоторые шипят у своих телеэкранов, выливая кучи гадостей на ту или иную еврейскую фамилию, которую они видят у диктора или у ведущего. Это есть бытовой антисемитизм. Последний вид антисемитизма, как бы это ни резало наш слух, и о котором я хотел бы вам сказать, звучит следующим образом. Церковный антисемитизм. Несмотря на то, что на Голговском кресте, который почитается во многих храмах, церквях, приходах и общинах, висел еврей Иешуа, Хамашиах, Иисус Христос, несмотря на то, что во многих приходах, храмах, общинах существует изображение еврейских апостолов, Девы Марии и самого Иисуса Христа, многие христиане люто ненавидят евреев и еврейский народ. В чем же заключается лютая ненависть многих верующих к еврейскому народу? Многие верующие читают Священное Писание, Библию, и все, что сказано хорошее об Израиле или про Израиль, Божье обетование, они заменяют словом церковь и относят к себе. Все, что сказано плохого к евреям в Священном Писании, где Бог обещает наказать и обещает поразить еврейский народ, они это отдают евреям. Это непонимание и называется церковным антисемитизмом. Наследие церковного антисемитизма очень сильно засела в умах многих верующих большому сожалению например когда говоришь о праздниках торы о библейских праздниках которые были даны народу израилю и говоришь о том что сегодня Новозаветние верующие также могут праздновать эти праздники получать благословения часто слышишь в ответ это все ваши еврейские штучки оставьте их себе а наши христианские праздники оставьте нам такое ощущение что у нас существуют две Библии. Одна сугубо для евреев, а другая сугубо для христиан. И эти понятия, к большому сожалению, сами христиане разделяют. Не раз приходилось слышать и читать о том, что многие верующие позволяют себе совершенно грубые и неэтичные высказывания в сторону еврейского народа. Например, на различных порталах и в переписках по той или иной еврейской теме, часто от самих же верующих я прочитывал такие высказывания, что иудеи – это наследники антихриста, что евреи – это дети сатаны и различные другие оскорбительные выражения, которые просто в целом задевают еврейский народ. Познакомившись и пообщавшись ближе с людьми, которые пишут подобные комментарии, ты узнаешь, что эти люди являются прихожанами различных церквей, на данную тему можно сказать очень много, но у нас нету на это время, а вам, наверное, уже будет неинтересно. Поэтому, завершая наш ответ на ваш вопрос, я хочу прочитать слова из книги пророка Захарии, как Бог относится к своему народу и как он реагирует, когда люди ненавидят Божий израильский народ. Сказано следующее, потому что тот, кто прикасается к вам, речь идет о евреях, прикасается к зрачку его глаза. Попробуйте взять свой палец и прикоснуться к зрачку своего глаза. Какая у вас будет реакция и какие у вас будут ощущения? Когда люди ненавидят еврейский народ по тем или иным причинам, они прикасаются к зрачку глаза Всевышнего. Пусть Бог благословит вас и поможет вам правильно понимать священные писания. Шалом, друзья!